Из этих 46 тысяч мир 40 тысяч это евреи, которые были казнены специальными командами СС в ноябре 1941 -го года и в августе 1942 -го года. В ноябре 1941 -го года это была Петрушинская коса в районе Таганрога. Август 1942 -го года это Змеевская балка, самое крупное захоронение евреев на территории Российской Федерации.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 То есть калмыки данных чести практически не принимали. Первые, конечно, не всем известны, что коллаборационистские подразделения существовали, в том числе практически у всех народов, тем более тех, кто, которые подверглись оккупации. И первый калмыческий коллаборационистский эскадрон был сформирован в сентябре 1942 года, то есть после Имеевской балки, после Петрушинской косы, то есть после того, как немцы уничтожили большую часть жителей Ростовской области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 ростовских мужиков и донских казаков, по словам, цитирую не было э, никакой необходимости прятать калмыцкий народ, от гнева. Э, то есть вся вот эта вот конструкция, вся вот это оправдание тех, э, депортации, это полностью э, лживые утверждения, которые полностью не соответствуют действительности. Э, есть также другие утверждения Штыгашева, которые также не соответствуют действительности. Например, он, он утверждает, что... Э,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 При этом подчеркну, что большинство членов этого ферванта еще раз подчеркну, это никакой не корпус, это фервант, то есть часть подразделений подразделение, если переводить с немецкого языка, это была молодежь старики, угнанные фашистами при уходе с этой территории Калмыкии. То есть те, кого просто советская, советская команда не успела мобилизовать при отступлении с этой территории Калмыкии, потом их мобилизовали немцы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 после партизанной армии Людовой. Поэтому утверждение Штыгасова о том, что они нанесли удар в целый Красной Армии под Сталинградом, они полностью не соответствуют. Во-первых, период Сталинградской битвы никакого коллаборационистского подразделения еще не существовало. Во-вторых, он существовал в немецком тылу, а не в советском, поэтому никакой ни целый Красной Армии никаких ударов наносить не мог просто по определению. Страшно подтверждал, что, что там Калмыки уничтожали в корне партизанское движение в Крыму и вылавливали там парашюттистов. Вообще никаких, никогда ни один эскадрон из этих коллаборационистов никогда не был в Крыму. Наоборот, те калмыки, которые были в Крыму, это были партизаны Красной Армии, <coughs> такие как Басам Бадминович Горовяков, или офицеры Красной Армии, таких Матак-Кантеч, Мембаев Матак, и так далее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 Поэтому одностое мобилизованных для каждого народа – это очень высокий процент мобилизации. Но у калмыков дело дошло до того, что у них была обижана пятая. Есть... Пожарники, я повторяю, все, кто запрещает этот миг, кто мешает маднде хальмгутте на раный ряд, и врианин, дотр, дотр, босолсон, юган, кельха, это Маднде запрещать кезина.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 а то же, ребят, бишка дженели матна, ты кунугай, да ребят, Михаил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 это твари натуральные, я вам хочу сказать, твари. Это предатели. Даже митинг свободным людям, которые высказать свои претензии, сказать, и то запрещать. Вот, пожалуйста, подполковник стоит. Да, <связи> По моему великому сожалению не пришел сюда ни один представитель власти, я специально обошла э, все, весь этот пятачок и никто, никто не пришел. Конечно, эта система очень, очень тонкая и очень скользкая и здесь могут обвинить, что кто-то пришел пиариться, да, как говорят сейчас.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 и выслуживаясь перед тем, значит, кто эту волю в себе несет злую, он вынужден был, волей или неволей, вот сказать такие чудовищные слова и полностью лживые, насквозь лживые слова, вот, которые опровергает вот наш ученый уже человек и ученые, значит, сообщество Калмыкии. Если он не прав, наш доктор исторических наук, Утаж если наша наука не права, если мы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 Именно 28 декабря 1943 -го года вышло постановление Совета Народного Комиссара СССР о калмыков, проживающих в Калмыцкой СССР, и началась операция Улусси, во время которой калмыков массово депортировали в Сибирь. Накануне 27 декабря вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой СССР и образовании Астраханской области в СССР. Согласно последним исследованиям, Следствием депортации стала гибель почти половины калмыцкого народа. В 1991 году был принят закон СССР о реабилитации репрессированных народов, в котором говорилось, что политика произвола и безакония, практиковавшаяся на государственном уровне, по отношению к этим народам не являлась противоправной, оскорбляла достоинства не только репрессированных, но и всех других народов страны. 29 января 2020 года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 в январе-марте 44 -го года и отправлять, как предателей, в Широк Лаг. Широковский исправительно-трудовой лагерь МКВД СССР, это для тех, кто не знает, где фронтовики, воевавшие с фашистами, жили и работали в тех же условиях, что и военнопленные немцы, изменники родины. Среди фронтовиков калмыков, заключенных в Широк -лаках, было 446 сержантов и солдат, награжденных орденами медалями в том числе Орденом Времена 1, Красного Знамени 3, Отечественной Войны 2 и 3 -й степени 8, Слава 3-й степени 17, Красной Звезды 47, Медалями за отвагу 141, за боевые заслуги 93 и так далее. Все приведенные факты говорят о том,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 Руководством региона принято решение его премировать повышением годовой зарплаты на более чем миллион рублей. Заявление, сделанное Владимиром Штыгашевым, несовместимо с занимаемой должностью председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Мы, депутаты Народного фурала, парламента Республики Калмыкия 6 созыва, предлагаем депутатам Верховного Совета Республики Хакасия рассмотреть вопрос о соответствии Председателя Верховного Совета Республики Хакассия Шпигашева занимаемой должности. Считаем, что Валерий Шерк должен понести соответствующее наказание и сложить в себя полномочия председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Вношу это предложение в повестку дня. Уважаемые коллеги, ну, действительно, справка исторической Серьезное, действительно геноцид, э, действительно осуждение на всех государственных уровнях. И мы с вами свидетели этого. Свидетели этого. Значит, мы с вами расследование по Штыгашеву э, лично не проводили. Мы только среагировали в части э, отправки тех документов, которые мы получили с митингов, с партии, ну и так далее. Поэтому Штыгашев находится в Хатасии, а мы в листе. Поэтому, уважаемые коллеги, заниматься штыгашевой Еще есть, раз, да. предлагаю внести в повестку дня рассмотрение этого вопроса Наталья И все. Наталья Сергеевна... ваши комментарии здесь в принципе не нужны. Спасибо. Тогда, Тем более вы... к вам это не относится. Это относится прежде всего к представителям титульной нации. Значит, <свят> значит уважаемые Наталья Сергеевна предлагает внести соответствующую повестку дня по привлечению к ответственности Штыгашева, который находится в Хакасии. Да. Значит, прошу определиться. Подождите, давайте этот вопрос обсудим, значит, а, а, Анатолий не Анатолий Нет, я Но хочу дать власти. комментарий, да, и к вашим значит, словам. Я что я значит я Штыгашев находится в Хакасии, а мы в Калмыкии? Да? Да. Это, это что за такое утверждение? Значит, Глупейшее, вы... да?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 Значит, вы на чувство национальной недовительсти. Почему? Значит, вы предложение. Сами голосование. Кто за предложение Натальи Сергеевны? Прошу проголосовать. За двадцать три.